Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ведущий Роман Полинсков. Мы, как всегда, рады видеть вас у экранах вашего телевизора или монитора. Мы продолжаем говорить о спартакиаде здоровья среди профессорско-преподавательского состава. Сегодня гость у меня в студии – это начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый день. Добрый день, Роман. Большое спасибо, что нашли время прийти к нам. Как известно, сейчас у нас уже экватор данной спартакиады, и хотелось бы обсудить те виды спорта, которые прошли уже, и те, которые будут. Но первый вопрос, как в целом проходит спартакиада в этом году? Ну, спартакиада в этом году, она у нас идет неплохо, никаких отклонений нет. То есть, те даты, которые мы запланировали, виды спорта, мы идем согласно графику. Как вы уже заметили правильно, то есть у нас уже прошел пятый вид из девяти. То есть мы уже миновали экватор и движемся к финишной прямой. Хорошо. А какие отличия от прошлого года есть? А, ну, в принципе, в этом году также традиционно мы поставили те виды, которые были и в прошлом году. Из отличий, наверное, можно выделить только одно. Это, согласно положению, возрастное ограничение 25 лет и старше. В остальных э, изменений нет, э, то есть мы работаем по старой схеме, как и в прошлом году. Mm. Хорошо, теперь по отдельным видам спорта, начнем э, с первого, это настольный теннис. Э, насчет э, фаворитов хотелось бы поговорить, вот на самом старте этой спартакиады, кто был явным фаворитом и кто оказался темный лошадкой, который смог вырваться? но если говорить о всей спорткере, то есть у нас здесь выделяется традиционная э -э, ежегодно. Это общая университетская кафедра, э -э, институт фундаментальной цинобиологии, юридический факультет э -э, и очень сильные команды у нас из э -э, наших институтов набережной Челны и Елабуга. Э -э, если говорить конкретно о видах, э -э, в настольном теннисе у нас э -э, ежегодно борьба идет между двумя подразделениями. Это кафедра физического воспитания и спорта и юридический факультет. В этом году у нас произошло довольно интересная вещь, что фавориты все-таки данного вида, к сожалению, для них не смогли попасть и побороться за медали. Но интересно тот факт, что у нас появились новые команды в числе призеров. Здесь я хотел бы выделить дружную команду IT-лицея нашего Казанского федерального. И, наверное, выделю нашу команду Департамента молодежной политике и студенческого городка, которая впервые вообще для себя завоевала медали. Я думаю, это не первый вид. Надеюсь, что мы продолжим дальше удивлять. Вот. Ну, а фавориты юридический факультет ну, надеюсь, они сделают для себя выводы и на следующий год покажут, все-таки выступит в полную силу и поборется за первое место. Угу. Вот насчет института физики интересно, потому что среди студенчества физики всегда являются такими основными фаворитами. Мы помним при Прошлогодний, можно сказать, чемпионат по футболу ну, Кубок университета, где физики разгромили Институт социально-философских наук со счетом 4-0 в финале. Ну, то есть, все ждали, то есть, что и преподаватели тоже будут так же, как и студенты. Ну, я бы я бы выделил Институт физики, он не, не только среди студентов, но и среди сотрудников. Это дружное подразделение, которое ежегодно и с удовольствием принимает участие а, во всех спартакиадах. А, ну, Данная спартакиада, она не исключение. А, то есть, я думаю, Институт физики еще в оставшихся видах покажет а, свой класс и побьет, поборется за призовые места. И думаю, они войдут в пятерку лучших по итогам спорткеда. Ну, будем надеяться, и как раз вот, можно сказать, намек на то, чтобы войти в пятерку лучших. Как мы обещали, друзья, в этом выпуске мы говорим вам о результатах прошедшей, прошедшей дисциплины по плаванию. В командном зачете первое место занял Институт физики, второе место – Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта, и третье место – Институт управления экономикой и финансов. Кстати, тоже один из таких грандов, можно сказать, студенческого спорта. No, no. Да, с, здесь я с вами соглашусь. No. А в личном первенстве среди мужчин первое место занял Борис Платов с результатом 26,20 секунды. А второе место Максим Сафонов с результатом 29,94 секунды. И третье место Айрат Асхамов с результатом 30,24 секунды. Остальную восьмерку вы видите у себя сейчас на экране. В личном первенстве среди женщин первое место заняла Светлана Башинова с результатом 39,67 секунды, второе место Наталья Калачева с результатом 41,46 секунды и тройку призера замыкает Вера Шершунова с результатом 43 секунды и 39 сотых. Остальную восьмерку вы также видите у себя на экране. Ну, вот такие результаты у нас выдались в дисциплине плавания. Следующая дисциплина – это волейбол. И интересно узнать, как вам самому данный турнир. Волейбол в нашем университете он является одним из самых популярных видов спорта. Турец он всегда проходит очень, очень интересно, в напряженной обстановки, интересная борьба на площадке. Вот. Все участники стараются показать с первых минут и до последних свои, свои возможности, свою подготовку. В этом году, наконец-то, для общей кафедры они все-таки завоевали первое место. На второе место – у нас поднялись институт фундаментальной медицины и биологии. И третье место в этом году заняли наши гости, коллеги сборной набережной Челнинского института КФУ. И четвертое место у нас поднялись департамент помощи политики и студенческий городок. Угу. Ну что удивило, то что команда достаточно возрастная у набережной Челнинского института. И они действительно так ровно держались. Команда набережно Челенского института по волейболу, она, в ее состав входят хорошие игроки, которые прошли волейбольную школу. Несмотря на возраст, они выходят на площадке, показывают свой класс, хорошую подготовку и понимание. То есть дали жару своим соперникам, да? Да, согласен. Хорошо, ну сейчас вам, зрители, предлагаю посмотреть сюжет, то да на видеоспорте волейбол, затем мы вернемся в студию. Преподаватели, как и у студентов, есть университетская семья. Это коллеги по работе. Ее сплоченность им предстояло продемонстрировать в один из соревновательных дней спартакиада среди профессорско-преподавательского состава здоровья – дисциплине волейбол. Это командная игра, где каждый отвечает за другого. Кроме того, здесь необходима и хорошая физическая форма и ловкость. И всеми этими качествами наши преподаватели похвастаться могут. В борьбе за третье место между Набережной, челнинским институтом и департаментом по молодежной политике и спорту и студенческим городком можно было заметить, хорошую передачу мяча блоки и пайпы это несмотря на то что разница в возрасте между игроками в несколько десятков лет ветеранам удалось с самого начала занять лидирующую позицию опережая противника на несколько очков и вырвать победу со счетом 25 16 в первой партии во второй успех также был на их стороне и по итогу третье место уехало в набережные челны но ну, нам всегда приятно у вас в Казани играть особенно в это как в униксе очень приятно играть в униксе Прекрасные люди, прекрасные преподаватели. Сам город Казань, наша столица, прекрасная, прекрасная. Особенно после универсиады. И мы рады всегда приезжать, здесь играть. Нам доставляет это удовольствие общение с преподавателями. Сам тоже я преподаватель физического воспитания. Команда Института фундаментальной медицины и биологии также обыграла в полуфинале департамент по молодежной политике и спорту и студенческих городок. Это позволило им выйти в финал с общей университетской кафедрой физического воспитания и спорта. Но в этих двух партиях успех был на стороне противника. Преподаватели физкультуры показали лучшую игру за этот соревновательный день, вырвав победу с явным преимуществом. Таким образом, золото снова осталось в стенах уникса. Мы к этому шли. Мы, так скажем, вчера боролись, сегодня боролись. В принципе, Самое главное, что у нас все прошло без травм. Все, все команды у нас сыграли на 5 с плюсом. Народ массовость большая, заинтересованность большая. Ну, сильнейший победил. На данный момент, на данном этапе наша команда была физически готов, подготовлена к этому турниру. Поэтому заняли первое место. Самая главная игра. Мы играем в удовольствие. Все собрались, поиграли, еще раз говорю, да, получили удовольствие. Встретили старых друзей здесь, кто у нас, ветераны играют. Самое главное, получили очень огромное и большое удовольствие от игры в волейбол. Если мы все любим эту игру, мы все собрались на это. В принципе, так. Ну что ж, мы вновь в студии. Вот так у нас выдался волейбол. Первые три места уже определены. А давайте поговорим дальше. Следующая дисциплина у нас баскетбол. Что ждать от него? Следующие виды у нас довольно-таки интересные и довольно-таки тяжелые. Первый из них – это соревнования по баскетболу, которые пройдут в культурно-спортивном комплексе «Уникс» в зале номер один, в зале номер два. Здесь ждем интересной, упорной борьбы, потому что подобрались команды с хорошей подготовкой и с высокими амбициями. А вот интересный вопрос. Вот по ходу соревнований, получается, по ходу самой Спартакиады, какие-нибудь новые команды имеют право заявиться? Да, у нас с каждым новым видом, если анализируете вообще всю таблицу, радует то, что команды прибавляются, и у нас с каждым видом все увеличится количество участников. А, ожидаем в этом году появления новой команды, которая еще ни разу не принимала участие в данной спартакиаде. А, надеемся, что они к нам присоединятся и примут участие, получат удовольствие. На новую команда какая? А, это какая? А, в этом году изъявила желание принять участие а, команда Лицея Лобачевского, а, Казанской федерального Это Они заявились в нескольких видах спорта, а, которые еще не прошли которые впереди. Надеемся, они к нам присоединятся и примут участие. Mm. Хорошо. Ну что ж, ждем баскетбола. И, кстати, скорее всего, нашим преподавателям будет немного трудно совмещать, потому что сейчас уже стартует республиканская спартакиада. <как> да, совершенно правый, Роман. Сегодня 24 января у нас стартовала спартакиада. Первый вид под бинтон. Мы, постараясь составить график нашей спартакиады внутренней, таким образом, чтобы развести и дать возможность лидерам наших, нашей сборной принять участие в республиканских соревнованиях. Поэтому я не думаю, что будут какие-то трудности, и все сборные, все лидеры нашего университета примут участие и во внутренней спартакиаде. Республиканский. Ну вот от Республиканский что ждать? Какие команды из тех представленных в первой группе, где находится наш Казанский федеральный университет, могут навязать нам хорошую конкуренцию? Ну, здесь не секрет. Соперники наши основные это Казанский государственный архитектурно-строительный университет и Павловская государственная академия. То есть эти три гиганта, три вуза больших, дружных, ежегодно борются за право называть себя победителем и разыгрывает вторые-третьи места. Хорошо, ну что ж, мы будем следить за развитием событий, будем наблюдать за спартакиадой, как здоровье среди проповедческого состава Казанского федерального университета, также и за республиканской спартакиадой среди преподавателей. Сюжеты вы можете, можно будет увидеть в нашей программе. Напоминаю, сегодня у меня в гостях был начальник отдела организации физкультурно-массовой спортивной работы Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, вам еще раз большое Спасибо. То, что пришли на программу, дали такой подробный обзор. Но ну, а мы будем следить за развитием событий. Оставайся с нами, подписывайся к нам в группу ВКонтакте. Ссылку ты сейчас видишь на экране. Там много интересной информации. Смотри нас каждый вторник в 20.50 на телеканале Универ ТВ. Еще увидимся. Пока-пока.